Каждому бизнесу нужны клиенты. Много клиентов. А что если сразу подключиться к готовой сети, насчитывающей сотни тысяч потребителей в 120 городах? Это члены профсоюзов госучреждений, народного образования, других отраслевых объединений и члены международного автоклуба. Выгоды бизнесу очевидны. Вы экономите на рекламе. Бесплатно размещайте информацию о товарах и акциях на сайте активной сети и в мобильном приложении. В обмен на оптимальную скидку получаете поток новых покупателей и их друзей. За полтора года более 10 тысяч компаний подключились к дисконтной системе корпорации и получают выгоду. Мультибрендовые карты с Альфа-банком, с профсоюзом и другими компаниями активно привлекают теплых клиентов. Более 30 интернет-магазинов сотрудничают с корпорацией по системе «Кэшбэк», получают лояльность покупателей и продают им больше. Присоединяйтесь к дисконтной системе Международного автоклуба и встречайте новых потребителей ваших товаров и услуг. Звоните 8 800 234 60 64.